всем привет это 812 фото мы хотим сегодня вам рассказать о новых синхронизаторах yungno rf603 c2 проще говоря 603 второй версии по комплектации коробка провод два устройства приемник передатчик выполняют взаимозаменяемые функции могут быть как приемником и передатчиком и инструкция английский китайский это новая модель синхронизатора, вторая версия. Что же тут нового? Внешне все, в принципе, то же самое. С первого взгляда, конечно. Но если присмотреться детально, это, это перенесенный переключатель на боковую панель. И другие режимы. То есть он может быть как приемником и как передатчик. Теперь это выставляется вручную. Если взглянуть на старую версию, то есть на первую этот переключатель был сверху. Зачем же они это сделали? В принципе, кто пользовался первой версией, глубоко понимает, зачем они это сделали. Вы одеваете старый передатчик на, передатчик, например, на камеру закручиваете его и после этого включайте. а как его включить выключатель уже там никак не деться это дико всех бесило поэтому они решили это сделать наконец-то спустя пять лет Ну ничего молодцы так что тут еще нового первая версия и вторая версия вторая версия справа он немного изменился в размерах стал толще, по длине по длине тоже немножко увеличился с этой стороны тоже самое и еще очень интересная особенность это зажим Скажите вы вот что, что в этом такого? Одели и снимаете. Но опять же, те, кто пользовался первой версией, искренне порадуются за новую версию. То есть что было раньше, мы брали первую версию, одевали на башмак камеры и ходили, снимали. Все круто, одели и снимаем. Но если у вас башмак разболтанный, старенький, не совсем свежий, то вы могли просто скинуть его, просто случайно стыкнуть. У меня это сделать не получается, потому что башмак, в принципе, свежий. Но такая ситуация явно у кого-то встречалась. Если кто-то с ним знаком, напишите о ней в комментариях. Сейчас же, с новой версией, что происходит, мы вставляем и закручиваем, и теперь он точно никуда не денется. Прогресс на лице. Что же еще поменялось в новой модели? Внешне, наверное, все, но внутренне они стали поддерживать высоковольтовые вспышки, у которых напряжение на контактах может достигать до 300 вольт сам не знаю что это вспышки, но скорее всего это какие-то старые древние вспышечки. бонус, но приятно и еще увеличилась скорость синхронизации у старой версии она была одна, до 1 250, у новой до 1 320 опять же мелочь, но приятно для тех кому сильно заинтересовала новая моделька и кто хочет ее приобрести и не знает куда деть старые вы можете купить целый комплект две штуки либо одну штуку и они будут совместимы со старой версией а также еще один приятный момент что вы можете в версии для канона поджигать приемники как для канона так и для никона то же самое и с первой версии можете поджигать, если он будет стоять на вспышке. Первая версия. Кэноновские вспышки и Никоновские вспышки. Еще хотел бы рассказать об общих функциях, которые были в прошлой модели. Это дальность между приборами до 100 метров. Разумеется, на открытом расстоянии. 16 каналов. Вот тут вот они в батарейном отсеке переключаются. Допустим, нужно для того, чтобы другой фотограф не юзал ваши синхронизаторы. Ставите свой канал, на одинаковый на каждом приборе, и работаете. Также мы тут видим PC-порт. Допустим, вспышки нет э, горячего башмака. Или, не знаю, или он сломался, или что-то еще. Вы берете PC-провод, докупаете отдельно и подсоединяете его к вспышке. И, собственно, тем самым вы сможете поджигать вспышку через этот проводок также синхронизатор может быть использован как пульт дистанционного управления что для этого нам нужно вставить проводок который есть в комплекте в это гнездо вставить батарейки и подключить одно устройство к нашему, нашей камере берем штекер и подключаем к камере 50d также хотелось бы отметить что есть и другой проводок который совместим с другой линейкой камер вы можете выбрать синхронизатор с нужным проводом изначально либо просто докупить второй провод чтобы он подходил ко всем моделям canon подключили окей. Okay. для того чтобы синхронизаторы работали как пультик нужно выставить на двух приборах режима TRX ну и собственно как видите тут есть пол нажатия пол нажатия и соответственно спуск все два в одном синхронизатор и путь дистанционного управления нужно попробовать как он работает со вспышкой так про режимы тут должен стоять TRX, а тут тх если я не ошибаюсь поставим ручной фокус чтобы он не тупил ну в принципе как видите плохо работает Сейчас был пропуск, скорее всего, из-за незарядки батареи. Да. Именно вот так. Видите, когда зеленая рекламочка, то есть аккумуляторы разряжены и нет заряда. И поэтому могут быть пропуски. На самом деле, Yungno себя очень хорошо зарекомендовали как стабильные синхронизаторы. Наверное, на этом все. Это было 812 фото. Пишите ваши. Комментарии, подписывайтесь на канал и пальцы вверх.